Банде Гурупата Дхандам Бхакта Бинда Саманнитам. Сри Чайтана Прабхум Банде Нита Ананда Саходитам. Сри Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Хачарана Даям. Гопи Джанна Самайюктам Бинда Авандам Манаварам. Ванча калпатару вешке пасиндубе вача. Патита ананг павне бхавишна вибью. Намо нама. Муканкаро тивача лангпангуланг хетигрим. Ишнавати паде деви саттваттой намо нама Нараяно намаскитто норунчеиваноруттамам Девингсварасватингве асам мудире Бхакти промудакшо жаго барун дейям сада паривабакнам авиштудухам тетхас падам сивавиринчанутам сараням битати хам банутабал банде махапуршате чаронар Писпуриджита, Кемпитопуду Швадарши. Пуруна Нурагара Сасагара Сахара Мурти. Саратика Майикада, Кипам Каруши. Свик-Ишна Чайтана Прахунитананда. Сияда срит два гаура бхакта Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Аджанулами табужо канока бодато шанкитаной капиторо хамала ютакшо вишам бару дижевару жуго дхарм палу банде жагат прия Кришна Харе Кришна Кришна Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Нама Миганги Бхавану рупе носадан Ганга таранграмани аджата калапам Баги саджшо бодане, лакшми вакшаси, Хари Кришна Хари Кришна, Кришна Рама Рама Хари Тасаива Хета Праджати Хета Ковиду Налаббати Яда Браматама Парияда Талаббати Шукам Шрила Шри Шри Шри Шри Бхакти сидханта Шри Шри Шри Шри Шри Шри Шри Сарасвати Гасвами Такар Прабхупат, Парамахамса Жагат Гуру, вызов, на чей-то вызов, Видели well, ли вы Бхагавана? Отвечал. Какая разница? Like like Вопрос see? в том, вы хотите увидеть Is его it? или нет? Когда Шрилу Прабхупаду спрашивали, «Вы-то сами видели Бхагавана?» «Если даже я видел, — отвечал он, — «Какое тебе до этого дела? Вопрос в том, хочешь увидеть его ты или нет. Материалисты с вызовом настроены. Им в действительности не интересен трансцендентный мир, потому что они не понимают его. Что материалист может увидеть своими глазами? Только мочу и спражнения мужчин и женщин, кровь и плоть. Это единственное, на что способны им глаза. Именно поэтому Прабхупад часто говорил, что Существует огромная It's разница между материальным и трансцендентным миром. Баджан означает «исправить наше видение» исправлять видение, исправить то, каким мы видим все окружающее. И благодаря усовершенствованию своего видения, в конце концов, я смогу лицезреть Апракрита, трансцендентный мир. Все дживы этого материального мира имеют свое собственное видение. Тигр видит одно. Когда он видит вас или видит красивую женщину, он смотрит на нее с мыслью, что это моя еда. Все дживы, абсолютно каждая джива обладает своим собственным видением, не только человек, в соответствии со своими предыдущими самскарами. То, каким как, даршином обладаете вы, каким видением обладаете вы, зависит от ваших предшествующих самскар, от ваших предыдущих впечатлений. И никто не может изменить свое видение силой. Это возможно лишь по милости Гуру и Вайшнава. То, что мы видим сейчас, несовершенно, неполноценно и перевернуто с ног на, на голову. Это грязный даршан, грязное okay, видение. Из-за гордости можно сказать, можно утверждать, я видел, я. Mm. Я все видел, я все знаю, но что в действительности Because вы могли видеть? Обусловленная душа склонна к несовершенству. Ее возможность слышать несовершенно, ее возможность говорить несовершенно, все, что делает Джива, несовершенно. И именно поэтому в шастрах сказано, что обусловленная душа. Склонна к четырем недостаткам. Изначально они присущи ей. Джива склонна ошибаться. Випралипса ⁇ это склонность обманывать самого себя. Вы думаете, что вы очень разумны, очень умны, но... Каждый думает о себе как о разумном. Это действительно так, но в соответствии с их оценкой, с их собственной оценкой. Не в соответствии, к примеру, с моей оценкой или в соответствии с оценкой Махапрабху. Вы, может быть, умные, но в соответствии с вашей меркой. Бхагаван Сикришна говорит у после того, как Живое существо получает тело, возможность мыслить. Задумывается ли она о том, что произойдет с ней после того, как она всего этого лишится? Каждый думает, что тело и все, что дано ей навсегда. Живое существо не задумывается, куда я отправлюсь после того, когда я лиш, как я лишусь этого, этого тела. Прабхупат говорит, что мы вновь и вновь должны размышлять над этим. Куда я пойду после того, как оставлю тело? Все думают, Это будет что будет что-то прекрасное, я отправлюсь в какое-то замечательное место. Хорошо, замечательное, но куда именно? Тот же, кто может понять, что существует что-то за пределами, какое-то таинство творения, за пределами творения, что-то, что мы не можем постичь своими усилиями, своими собственными усилиями. Абсолютная истина. Абсолютную истину невозможно познать своей собственной силой. Именно поэтому Прабхупад часто говорил, что логические толкования, логика не имеет места быть в вопросах абсолютной истины. Word, which is called apparent truth. Мы находимся в мире видимой правды. Я знаю, это твой сын, это ваш сын. Он твой сын. Но насколько, на, на, как долго это действительно, то есть это факт, на какое время, после того как тело будет покинута им, он перестанет быть вашим сыном. Теория относительности была открыта Альбертом Эйнштейном. Он создал замечательную теорию. Когда вы наслаждаетесь чем-то, вам кажется, что время очень быстро мчиться. И когда вы вспоминаете, вы думаете, эти дни прошли так быстро. Но если вы идете по горячему песку, допустим, вам придется идти по горячему песку под раскаленным солнцем. Под, по раскаленному песку под палящим солнцем, вы, вам покажется, что время остановилось, что оно перестало идти. То есть все относительно. Прабхупад написал небольшую книгу под названием Истина, подлинная и временная. Все творение, кроме трансцендентного мира именно относительно, то есть оно относительно, но в трацетном мире, нет, теория относительности не работает. Майя не позволяет нам увидеть вещи такими, как они есть. Но когда мы выйдем из-под ее влияния, по милости, гуру, ващнавов и бхагавана, мы сможем увидеть истину, мы поймем, что я не это тело. И что есть моя сварупа? Как я уже говорил, джива, дживе присущи четыре недостатка. Когда же... Вы достигнете успеха и избавитесь от этих недостатков, лишь тогда вы сможете войти в трансцендентную реальность. Вы увидите Апракритавасту, скитаясь по 14 мирам. Вам повезло обрести это человеческое тело. И не только это. Вы пришли в Навадви-Падхаму. Сколько в мире кроров людей. Но кто заинтересован в том, чтобы приехать сюда? Вы так удачливы. Сам Шри Кришна, читание Махапрабху, присутствует здесь только если вы прикоснетесь к этой священной земле, вы уже достигнете успеха. Вы настолько удачливы. Прабхупад говорил, что мы не можем увидеть Верховного Господа, мы не можем увидеть Святую Обитель Господа, Тхаму, не можем увидеть тем не менее, нам лучше делать что-то, чтобы они захотели увидеть нас. Однажды один преданный из читания матха. Обратился к Прабхупаде после мы того, как было завершено Арати. Прабхупад, мы не можем увидеть божеств из-за маленького проема в алтарной. Мы не можем видеть их должным образом во время Арати. Прабхупад ответил на это. Вы не сможете увидеть Верховного Господа этими глазами. Но вам нужно делать что-то, что-то особенное, чтобы Бхагаван захотел увидеть вас. До начала Браджамандала мандала Парикрамы Прабхупат Прабхупат вновь и вновь, день за днем, говорил о, трансцендентных, о, трансцендентной, о трансцендентном облике Дхамы, о том, как правильно жить в Дхаме, то есть находиться в Дхаме, с каким настроением, с каким настроением необходимо совершать парикраму. Он говорил, если я приезжаю в Дхаму, чтобы посмотреть, что из себя представляет Гавардхан, или хочу насладиться запахом прекрасных цветов в Дхаме, которые растут повсюду, если у меня есть какое-то наслажденческое настроение, наслаждаться природой Вриндавана, так красиво вокруг. Это не есть Дхамадаршан. Если я хочу наслаждаться фруктами, плодами Вриндавана, это не даршан, святой дхамы, это стремление наслаждаться. Так, Прахупад говорил, что до того, как отправиться в дхаму, необходимо приготовиться. В противном случае вы совершите аппарат. Вы пойдете на парикраму, но там получите, совершите лишь аппарат, ничего кроме этого. Я говорил вчера о трансцендентном облике Вриндавана. Шлока, с которой я начал, очень важна. Для Дживы, естественно, стремление наслаждаться. Как я рассказывал пару дней назад, живое существо скитается по материальному миру. Мы совершаем парикраму жизнь за жизнью, мы совершаем самсара парикраму. А самсара бесконечна. Если я попрошу вас найти конечную точку самсары, у вас не получится. Никто не смог этого сделать по сей день. Попытайтесь понять, кто такой Бхагаван. Он вездесущ, всемогущ и всезнающий. А наше, наше скудное сознание бесполезно. По-настоящему разумные могут осознать прошлое, настоящее и будущее они могут постичь то, что за пределами этого мира. Вы рождаетесь, умираете, рождаетесь и опять умираете. Таков цикл. Сейчас вы родились в Германии, в следующей жизни. Может быть, вы родились в Африке. Живатма вечна. Вы оставляете тело, тем не менее, Атма не умирает. Но проблема в том, что мы совершенно не заинтересованы в благе Души. Несмотря на то, что они, может быть, и слышали, что Атма вечна, она вечно существует, но на этом все и останавливается. Они не могут продвинуться вперед, чтобы исполнить интересы вечной души. Они слышали много раз, что мне придется умирать, да, когда-нибудь это произдет, но это будет очень нескоро. А кто может сказать, может быть, через 10 дней, через 10 минут мне придется умереть? Есть какая-то гарантия того, что через 10 минут я не умру? Есть какой-то сертификат, когда, где сказано, где говорится, что когда я умру? Парикшат Махараш получил такой сертификат, такой, но у нас такого сертификата нет. «У меня нет, у вас нет». Тем не менее, мы продолжаем спокойно наслаждаться жизнью, как глупцы. Итак, в шлоке сказано, что те, кто по-настоящему разумны, стараются постичь то, что за пределами материального мира. Мы вновь и вновь рождаемся и умираем, рождаемся умираем. Но мы же так разумны, почему же мы не можем разрешить эту проблему, разрешить проблему рождения и смерти? Решение есть, но оно никому не интересно. Итак, я говорил о трансцендентном облике дхамы. Я рассказывал о том, что дхама на воды не состоит, не не состоит из материальных, материальных элементов. Подлинный саду может видеть лицезреть Хаму. Именно поэтому я и говорил вчера, позавчера. Благодаря особому лекарству можно улучшить зрение. Все знают об этом лекарстве. Его наносят на глаза, и зрение улучшается. Но в трансцендентном мире лекарства это не работает. Сколько бы вы ни наносили это лекарство на глаза, оно не поможет вам увидеть Бхагавана. Но если вы разовьете Любовь, глубокую любовь к Бхагавану, к святой Дхаме, к Наму, естественным образом, возможность видеть, ваша возможность видеть возрастет. Шинтамани это один это редчайший бриллиант, который британцы вывезли из Индии. Вы знаете, сколько он стоит? Это самый дорогой, дорогой, дорогой камень во всем мире. Можете ли вы представить себе, сколько стоит, какие дорогие, насколько дорогие камни есть в трансцендентной обители? Брама говорит, он сам видел то, о чем говорит, вся дхама умощена трансцендентными камнями. Как вчера я рассказывал, Акбар Ватсар просил Санатану о каком-то служении. Вновь и вновь, в конце концов, Санатан Гасай сказал, «Там сломана лестница, не мог бы ты ее починить?» Царь, эго царя было задето, «Я же царь, а меня просят починить какую-то лесенку». Какие-то ступеньки, это когда просто оскорбление. Но когда Сантангасай понял мысли царя, он показал ему, иди, вот, вот там это ступеньки Ты эти. Взгляни на них. Когда Акбар цар увидел их, он увидел Вриндаван. Благодаря милости Санат Нагасая он смог увидеть Вриндаван. Он просто обезумел. Он начал просить прощения. «Пожалуйста, прости. Из-за ложного эго я был высокомерен, но сейчас я понимаю, что я не смогу если починить ее. Один единственный драгоценный камень я, с этой ступеньки, если я всю свою страну продам, будет недостаточно, чтобы купить даже один драгоценный камень с этой ступеньки, с этой лестницы. Поэтому в читании Бхагавате сказано, что тот же самый Прабху, та же самая Дхама. Но если у вас есть глаза, если у вас есть возможность видеть, то есть суть в том, что вы можете видеть, если у вас есть эта возможность, если вы обладаете возможностью видеть, Именно поэтому и есть правило, что в дхаму нужно идти, ехать под руководством чистого преданного. Возможно, из-за ложного эго вы не готовы поверить мне, но мое, моя обязанность обрубить это ложное эго. Батхаджива обладает свободой выбора. Она может слушаться меня или не слушаться, что я могу поделать? Мы не можем увидеть Дхаму. Тем не менее, Вриндаванда Стакор Махашая пишет, что все Парикары Бхагавана, что сам Пари... Бхагаван, присутствует здесь, что все здесь, в святой Дхами. Тем не менее, мы не способны увидеть это. Поэтому и существует такое правило, что дхаму нужно совершать под руководством самоосознавшей себя души, чистого преданного, таких, таких, как Шила Бхакти Мадва Госвами Махарадж, Шила Прамот Пури Махарадж. Вы можете идти, отправляться на Парикрам под их руководством и получать даршан, святой потому что они обладают возможностью даровать вам осознание. Нитянанда Прабху помог осуществить парикраму дживига своим и Шантакур помог Ширнева Сачари. А во Вриндаване Махапрабху попросил Враджаваси показать ему святую а обитель, святую Дхаму. Дхаму. То есть он и сам но Тем не менее он прибег, прибегнул к помощи Брадживаси. Рагав Пандит, Великий Вашнав, народ Вам даст акор, Все наши очари совершали парикраму под руководством. Вчера мы обсуждали эти строки. В них говорится, что праная-бхакта обладает глубокими, близкими, любовными взаимоотношениями с Бхагаваном. И лишь под их руководством можно увидеть Дхаму. Я говорил, я уже говорил, что Дхама это Баладева Татва. Она бесконечна. Баладева Татва самая милостивая. Сам Бхагаван проявляется в форме дхамы, нама, парикаров, спутников. Сам Бхагаван не сходит сюда, проявляет себя как своих преданных, как дхаму, как нам, для того, чтобы дать нам возможность осознать что-то трансцендентное. Итак, Прабхупад очень много рассказывал, подготавливал преданных к тому, чтобы начать парикраму. А после того, когда парикрама уже была завершена, и преданные приходили к Прабхупаде за разрешением вернуться домой, Прабхупад плакал. Они приходили и говорили, Прабхупад... Позвольте нам вернуться, позвольте нам поехать назад домой. Прабхупад плакал, потому что обусловленная душа по получила возможность совершить парикраму, принимать просад, встретиться, слушать Харикатху Иисус Саду на протяжении семи дней, на протяжении месяца. Но теперь вновь она возвращается в этот костер, прыгает в огонь. И решение, как мы пытаемся решить сейчас проблемы, мы просто прыгаем с раскаленной сковородки в открытый огонь. Мы не понимаем, где решение наших проблем. Тем не менее, Дхама Парикрама произведет революцию в нашей жизни. Если обусловленная душа совершает дхама парикраму и при этом не допускает аппарат, она получает, накапливает сукрити, но лишь при условии, что она совершает этот парикраму под руководством чистого преданного. Шила бхактитамадова, Госвами Махарадж, Шила Бхактипрамадпури, Госвами Махарадж и другие, Вачнавы такие как. Шила Бхагти Вяк Бхарати, Госвами и Шила Бхагтива Лобхатиртха Гасвами Махарадж совершали парикраму. Когда во время парикрамы Шила Бхагти Дайтамадова Гасвами Махарадж танцевал и плакал. Он пел настолько сладостный Киртан. что те, кто не понимали язык киртана, а Мадал Гасвай Махарадж пел на Бенгали, то есть люди из Панджаба или Изори, или Зарисы, все они плакали, когда Шила Мадал Гасвай Махарадж пел этот баджан. Мы оставили наш, Я оставил свой дом в поисках Кришны. Это в действительности наша единственная обязанность искать Кришну. Цель нашей жизни, значимость, значение нашей цели, нашей нашей жизни. Это искать Кришну. Потому что мы лишены Кришны. А Кришна наше единственное богатство. Кришна према наше единственное богатство. И Мадхуа oh, Махарадж плакал и пел, «О, Браджавайси, покажите, покажите, где Кришна, покажите, где Кришна». Плача, он пел на Бенгале, и плакали все, кто присутствовал, даже те, кто не понимали, о чем он пел. Почему же? Почему они плакали? Что они понимали? Мадхи Бхагасвами Махарадж плакал, и все преданные вокруг рыдали. И наш Бхарати Махарадж спросил кого-то из преданных из Панджаба, «Матаджи, почему вы плакали? Вы что-то понимали, о чем пелось?» На самом деле эта Матаджи сама подошла к Барати Махараджу и сказала, о чем Гуруджи пел. Барати Махарадж сказал, ты что, не понимаешь Бенгали? Нет, не понимаю, что ж ты тогда плакала? Я не знаю, почему. Почему я плакала, я не знаю. Потому что это своего рода телепатия. Когда Гурупада Падма испытывает глубокие чувства, если вы обладаете связью с ним, его глубинные чувства переходят в ваше сердце. Как когда... Горит огонь. Вы не хотите, чтобы... Допустим, вы не хотите тепла от этого огня, но вы его получаете, потому что вы рядом. Хотите или нет, вы получаете... Вы чувствуете исходящее от огня тепло. Может, этого и не хотите. Может быть, не зима, не надо вам этого тепла. Но в любом случае вы чувствуете это тепло и становится светло, светло вокруг огня. Именно поэтому нельзя совершать аппаратхи, потому что если вы совершаете аппаратхи, вы не сможете получить благо от общения с гуру Вайшнавами. Если же вы не совершаете, то вы получите определенно благо от парикрамы, от общения с саду. Возможно, вы абсолютно ничего не знаете о Гаудия Баджане. Ничего не знаете о Гаудио Вашнавизме, тем не менее, соприкоснувшись с Вашнавами, вы получите благо. Сто процентов. Даже не осознавая, какое благо вы получаете, день за днем, день за днем вы будете осознавать. Постепенно ваше сознание увеличится, возрастет и у вас появится замечательное сатвичное настроение. У вас будет больше и больше желания слушать харикатху и совершать киртан. Почему вы не сможете объяснить себе? Это будет происходить автоматически. Когда Шрила Бхакти Прамот Пури Госвами Махарадж и Шрила Бхакти с Госвами Махарадж совершали хама Парикраму, Навадиб Адхама Парикраму или Вриндавана Адхама Парикраму. Маддава Госвами Махарадж просил Шилупури Махараджа, как своего старшего духовного брата, рассказывать о различных святых местах на, во время Парикрамы. И Шилапури Махарадж рассказывал Харикатху. Он шел очень медленно. На самом деле Гуру Патпадма всю жизнь отличался медлительностью. Он делал все очень качественно, но медленно когда он был уже в очень преклонном возрасте, он все равно ходил на парикраму и шел очень медленно с палочкой, опираясь на палку. Материалисты, которые не могут считаться преданными, испытывали беспокойство от этого. Они говорили, вот мы опаздываем, хорошо, слишком медленно идет. Мы не можем, мы вовремя не примем просад. Когда Шила Бхактивала Батиртха, Госвами Махарадж, услышал это, он очень разгневался. Идите. Бегите, ешьте, принимайте просад, отдыхайте. Вот и вся ваша жизнь. Вы хотите спать и принимать просад. Идите, бегите. Бегите. А мы. Мы пойдем за Шилой Бхакти Прамадпорега своим Махараджем. Мы будем следовать ему. Кто покажет нам дхаму? Вы можете увидеть дхаму? Мы пойдем за ним. Возможно, он идет медленно. Он приходил на Радха Кунду, на Лалита Кунду, Шьяма Кунду, везде предлагал поклоны, плакал, а затем начинал рассказывать о, о славе этого места. Если. В условной дживе совершенно неинтересно ходить на огромные расстояния. Но нам это интересно. Я, я вот каждый день ходил на Гавардхана Парикраму. Ежедневно я обходил Гавардхан. А иногда даже две Парикрамы в день. 48 километров. То есть, когда есть осознание, хочется, это, хочется осуществлять парикраму, но когда этих осознаний нет, живое существо испытывает лишь усталость. Поэтому во время пара, Парикрамы порой Гуру Падма говорил «Преданные, послушайте меня. Сейчас время уже вышло. Вы, наверное, проголодались. Как я могу рассказывать Харикатху? Вы есть хотите. И время уже вышло. Поэтому «Вам уже пора на просад, Then, нет времени мне рассказывать харикатху, Но хорошие, настоящие предные говорили, «Махарадж, мы дома едим каждый день, отдыхаем там. Каждый день едим и отдыхаем в, в, в точное время, в правильное время. Но мы не приехали сюда, чтобы вовремя кушать». и отдыхать. Мы приехали сюда, чтобы что-то осознать, чтобы что-то понять благодаря вам, потому что если не вы, то кто поможет, кто даст нам это знание, это осознание. Итак, мы не голодны, пожалуйста, продолжайте говорить. Рассказывайте Харикадхо. И тогда Махарадж прославлял святые места очень-очень медленно, постепенно. Если вы сможете развить единство с Бхагаваном и Стхамой, вы будете испытывать огромное наслаждение. Но если между вами будет стоять занавеса майя, Эта занавеса не позволит вам увидеть дхаму. Именно поэтому, по милости гуру и ващнава, лишь по их милости, мы можем увидеть дхаму. Дхама — это не объект моего наслаждения, это не то, чем я могу наслаждаться. Чтобы я на нее смотрел, любовался садами, гирираджам, махараджам. Это просто настроение наслаждения. И оно у всех нас преобладает. Поэтому-то мы и не можем увидеть хаму. Но мы можем сделать это под руководством Гуру и Вашнавы. Шри Читания Махапрабху — сам Верховный Господь. Тем не менее, Он показывает нам, как совершать Парикраму, как пребывать в Дхаме. Во Вриндаване есть 12 главных лесов. Сорок восемь крош, около пятисот километров. Один крош равняется семь с половиной миль я думаю а две с половиной мили нет 2, <связь> километра равняется 1 <связь> мили то есть если <связь> почитать то получится <связь> где-то 500, 500 километров <связь> <Проти> протяженность <связь> хама в соответствии But с мирским виднем тем не менее Дхама хама за пределами мирскую Видение. Но вы можете видеть, что 84 km. 84 84 Вы so so like похож на цветок лотоса. Об этом я буду говорить завтра. «Утром, благодаря солнечному свету, лотос раскрывается». Об этом говорится в «Брамасамхите». Трансцендентный цветок Лотаса, Дхама. Иногда он раскрывается, а иногда закрывается. Все зависит от желания Кришны. По желанию Кришны, Йога Майя устраивает раскрытие этого цветка лотоса или его закрытие. Поэтому я много раз говорила, что время, пространство, концепция времени и пространство, расстояние, неприменима к Дхаме. Она применима к материальной Земле. Если бы я отвез вас на другую планету, мы привыкли к трем измерениям, к трехмерности, но на других планетах существует четырехмерность. Столько планет существует с пятью измерениями, шестью измерениями, семью измерениями. Мы, мы привыкли к трехмерному... То есть, как мы измеряем длина? Высота и ширина. Но там совершенно иначе все устроено. So, um, you know, like flower, на других планетах. В настоящие дни местные называют вариндаваном лишь сам город. На самом деле вся эта область есть вариндаван. даже Камьяван — это Вриндаван, но в настоящий момент Вриндаван называется лишь сам, сам город Вриндаван. И я хочу в связи с этим задать вопрос. Если Кришна, Бхагаван хотел встретиться с Радхарани, ему приходилось где-то искать велосипед или оседлать лошадь, чтобы поскорее к ней приехать, как возможно, что 70 километров, он мог быстро преодолевать такое расстояние, быстро из Нандаграма добраться до Вриндавана. Если посчитать, сколько, сколько там километров? Сколько миль? Как Радхарани могла... С Явата до Радхакунды дойти до Кусума Саравара, а потом назад вернуться на Радхакунду, а потом на Сурьякунду, и все это за короткий промежуток времени. Только что Радхараня была в одном месте на Кусума Сароваре, очередновение а она уже на Радхакунде, и тот, кто уверяет, что это невозможно, они не понимают трансцендентной природы дхамы, ее особенности. Вы знаете, кто такой Кави Карнапур? Сын Шивананда Сэна. Он был великим преданным. Он написал, оставил так много писаний, со, составил так много писаний. Он сосал правый палец на ноге Махапрабху. На правой ноге палец. Можете себе представить, кто он такой? Он был великим Вайшнавом. Писал он, то, что он писал, настолько могущественно, что даже пандиты этого не могли понять. Настолько возвышенно. В одной из своих книг он написал следующее. Как возможно, что Махапрабху находился в Гамбире? Вы были в Гамбире? Видели Гамбиру? Там очень маленькая комната. Как же это возможно, что тысячи людей могли разместиться там? Тысячи людей приходили и уходили от Махапрабху. Как описано в читании Бхагавати. В ответ на это сам... Он сам писал, что гамбира храм гамбиры комната в гамбире это оби, обитель Господа то есть этот хама соответственно материальная концепция не применима к ней материальная концепция измерения пространства то есть вот эта трехмерность длина высота и ширина не может быть применима к и, соответственно, в комнате Махапрабу. Дхама — это бригуваста. Преданные, такие как Радхарани, абсолютно не думают о времени, Они не думают, «О, время вышло, как мне сейчас идти к Кришне? Уже поздно». Они лишь поглощены служением, настроением служения. Они не думают, «Сейчас подходящее время, чтобы идти, или это слишком далеко, у Кришны сейчас слишком далеко, 70 километров». Они не думают об этом. Они лишь постоянно погружены в севу, в служение. Они не размышляют, как мне дойти до Кришны. Уже слишком поздно. Потому что время и измерение времени, пространства не применимы к этим трансцендентным играм. Йога Майя устраивает все. Они погружены в Баву идут. Они даже не осознают, насколько быстро они идут, сколько они прошли. Потому что они погружены в настроение служения. Медленно они идут или быстро они идут. Они не осознают этого. Все это устраивает йога Майя. Она... Э, все находится под ее контролем. Как... Как... Тот, как... Герои встретятся. Как... Осуществится их встреча при каких обстоятельствах. То есть все за все это отвечает Йога Майя. Как достичь Сурья Кунды? Я очень хорошо знаю расстояние между Радха Кундой и Сурья Кундой. Мне самому приходилось ходить под палящим солнцем с багажом на голове. Как сложно идти, потому что в любой момент в ногу может вонзиться колючка, колючки, которые на полу, на, на земле. Там дикий лес и там в любой момент могут появиться шакалы, и я вот так вот ходил с чемоданами на голове, с поклажей на голове. Можно даже увидеть следы от змей. Если днем пойдете, увидите зигзагообразные следы от змей очень больших размеров. Я, когда совершал парикраму, часто видел змей. Но они никогда не кусали меня, никогда никак не беспокоили. Когда я совершал парикраму, ни одного муравья даже меня не кусало. Никогда не было никаких болезней, голова не болела, никогда не простывал, температуры не было. Это чудо, но этого никогда не было. Такого никогда не было. Дождь шел, а я не обращал на него внимания. У меня не было ни зонтика, ни одежды. Я шел, одежда высыхала на мне, но я не заболевал. И не было никакой уверенности в том, что сегодня я поем или не поем, где я буду спать сегодня. Я каждый вечер вновь искал место для того, чтобы поспать. Бхагаван устраивал, чтобы я поел. И... Я думал, зачем мне беспокоиться об этом, если я буду переживать о теле, о том, чтобы вовремя поесть. Зачем вообще в дхаму ходить, ездить? Если я беспокоюсь о комфорте, если я хочу жить в комфорте, мне не нужно ездить в дхаму. Дхама ⁇ это не место, где можно наслаждаться. Один важный момент дхама Парикраму невозможно совершать на машине. Необходимо касаться пыли Святой Земле. Завтра я об этом буду говорить, о том, как Прабхупад совершал Парикраму, наш Гуру Махарадж, Мадава Госфами Махарадж, как Гауранга Махапрабху совершал Парикраму. День за днем я буду говорить об этом, об этих очень важных моментах. Важных и от своего опыта я не рассказываю пустые истории. Я очень счастлив. Как будто бы сейчас я все рассказываю, и как будто я все это вижу перед собой. Я не сплю, и я все это вижу перед собой. हत जा को नला बद मता त ब दुखवा त होशका कलेन सात्रගभ सा वाच द बास व प्रतितान